На второй этаж вот таким образом вот это пространство где сейчас стоит вот утеплитель табуретка это будет туалет из туалета будет в бок маленькая дверь потому что здесь обслуживается видишь все а вытяжка будет ну, надо будет сделать вот так будет дверь и заходишь и будет вот такая комната большая вот утепление вот комната выглядит вот на, вот на улице окошечко в общем вот такая будет комната достаточно большая мне очень нравится что будет такая боковая тоже дверь это будет у нас как вот как-то надо будет задриппировать это будет вход, ну как подсобное помещение можно что-то хранить, чемоданы какие-то, обувь. У нас места же мало на первом этаже. Мне прям это помещение нравится. И направо, вот здесь вот будет тоже комната. Здесь будет какой-то, может, диванчик. Вот так вот. Здесь ограждения будут такие, ну, как сказать, незакрытые будет Это будет помещение, которое справа. Здесь вот будет тоже обшиваться. Вот. Можно будет туда поставить какой-то, ну, скажем, тот, тот же комодик под белье, на него можно будет телевизор поставить, и вот это такое будет большое пространство во двор окошко, и туда вот тоже будет там вот вы, имя, будет можно поставить диванчик, а здесь, вот здесь между двумя стойками вот просто такие, ну, красивые ажурные, как называют балясины Молодец! Смотри, какие стены сделаны. Таня. Так вот, окошко выходит. Стены, так окно. Вот такая будет комната большая. Тут сделано уже подсветку, вот уже выводили. Здесь будет такая темная кладовка, очень удобная вещи туда складывать видно нет не видно ладно так и вот тут вот такая комната открытая будет большая по которой после раз завалена была видишь так здесь туалет здесь туалет будет да вчера гипсокартон привезли и вход будет в комнату вот там тоже вот будет в нише. Тоже можно пользоваться пространством, как кладовка будет. Поднимаемся наверх. Поставили двери. Это в туалет дверь. Это в ту комнату. Так. Вот смотри, как получилось. Так. Вот. Эта дверь туда. Видишь как? Так. И вот это вот будет... Вот тут сделали такую изгородь. Так вот. Это тоже будет такая большая комната. Вот сегодня планируем за обоями поехать. Вот здесь можно, конечно, вот где ограждение, можно, может, какую-то легкую штурку повесить. Посмотрим, пока вот линолеум надо посмотреть. И обои будем клеить тепло пока. Вот такая получилась у нас комната вот это представляешь да тут так ниша ниша Что можно поставить вот. во двор выход так сейчас покажу туалет Ой, тут темновато конечно тут будет туалет маленькая раковина дверь туда в сторону проще говоря вы взяли самые дешевые обои и они настолько выигрышно смотрятся ну, просто исключительно Смотрите, вот эта ниша как хорошо смотрится. Здесь не хватило обоев вот таких со светлой и коричневой полосой. И поставили между окнами обои с желтой и коричневой полосой. Но это настолько хорошо получилось. Ну просто я даже захожу и думаю, боже, как замечательно. Тут, конечно, будет штора, И, в принципе, не настолько будет бросаться в глазах. Хотя и так неплохо. Вот видно эту границу. Так выглядит комната уже все сделано до вершения окошечко на улицу все плинтуса полы все сделано вот единственное сейчас свет свет свет свет доделается и можно сказать что все готово готово ура ура вот таким образом стала полочка свет уже есть все замечательно. И сейчас мы посмотрим окончательный вариант комнаты. Уже встал диванчик. Совсем неплохо он стоит здесь. Раскладывается. Хорошее большое двухспальное место. Шторочки старые-растарые, но они тоже неплохо. Здесь разместились, пока поселили коврик. Это туалет. Туалет так выглядит. Здесь маленькая раковина. Это Вот можно зеркало повесить. Вот так. Все вроде компактно, уютно.